Всем здорово! С вами Дитер 94, и сегодня у нас реакция на Дружко Шоу 4.0. Он почему-то решил разделить черную часть на 4. То есть 4.0, 4.1, 4.2, 4.3. Я не знаю, зачем он это сделал. Человеческая натура ненасытна. Люди от нечего делать, пробуют себя в чем-то новом и считают, что у них это отлично получается. Контент-мейкеры тоже страдают этим недугом. Многие блогеры не ограничиваются блогами и выражают мысли рифмованными слогами. Я заметил, а, что это, он рифмует, это так. получается. Ваша истинная цель в хайпе заключается. Блогеры, рэп чужая территория. За вами не пойдет хип-хоп аудитория. Вероятно, доедая в кафе бизнес-ланче, лжерэперы пишут те самые панчи. Под бит звучат еле понятные всхлипы. И на эти треки вы снимаете клипы? Я тоже талантлив и пою фальцетом, но не позволю себе разговаривать рэпом. Я останусь блогером, не буду следовать трендам. Зачем мне рэп? Ведь я уже легенда. Настоящий батя в здании, и всем это нравится. А Друзко 4.0. Все только начинается. <смех> Сейчас закончил, да? Ранее микрофон. Когда в последний раз вы пользовались дорожной картой? Если вам больше 80, то недавно. Но у каждого представителя продвинутого поколения в мобильном гаджете наверняка есть специальное приложение. Пользователи Google Maps теперь могут добавлять и редактировать карты. Сначала я подумал, что это заговор наших коммунальщиков и отнесся к этому отрицателю. Коммунальщиков? Но резко нахлынувшая на меня волна патриотизма принесла с собой невероятное умозаключение. Это возможность ответить Западу который, судя по всему, пользуется этими наработками уже много лет. Просто сравните вид из вашего окна с видом типичной европейской на Google Карте. Разве это возможно без Photoshop? Мне кажется, что настало время объединить все Photoshop силы нашей страны и начать устраивать киберсубботники. Каждую субботу, выходя в сеть, мы будем Уделять два часа ремонту наших дорог и улиц в онлайн-картах. Mm -hmm. Пусть все на западе увидят, как у нас хорошо. С фотошопом. Отдыхай заметил, а в Крыму. Я заметил, что многие блогеры после нескольких лет упорного труда начинают сотрудничать с крупнейшими автомобильными компаниями. Но, сделав целых три выпуска своего шоу, я до сих пор не получил ни одного предложения. Наверное, что-то не так с моим контентом. Такого не может быть. Скорее всего, компании не хотят со мной сотрудничать, так как думают, что у меня уже есть автомобиль. Новым я не нуждаюсь. Что ж, как настоящий мужчина я должен сделать первый шаг. Для этого, как всегда, я обратился к страницам всемирной паутины. Естественно, можно повесить объявление или сдать машину в трейд-ин. Но делать этого я, конечно же, не, не, ну, не буду. Да. Прямо сейчас на ваших глазах я продам свою рекламу CarPrice. С помощью автомобильного аукциона CarPrice.ru Выберу поближе к метро, ведь машину-то я продам. Готово. А пока я жду звонка, у меня есть время рассказать, кто стоит за Дружко-шоу. Уже позвонили. Ну вот, за мной уже следят. Алло, да, это я, да. Красный джип, да. 2016 года. Это явно постановочное что-то. Состояние хорошее. Uh, правда, иногда бывают потусторонние звуки в двигателе, но я думаю, это можно исправить. Потусторонние звуки. Mm? Да, сегодня? Сегодня всем со всеми документами, хорошо? Что ж, полдела сделано. За два часа я продам свою машину, осталось только найти новую. Рекламодатели, я жду вас. Нужно больше золота. Тащи с первого Варкрафта, что ли там... Я не буду Ребят. тебя ловить. Мне не нужны проблемы с законом. Слава богу, покемон ушел. Следующая новость пришла к вам про то, что там парня в... вся информация. Посадили за то, что Покемонов покемон Владимир Путин Сверху. написал указ против анонимности в интернете. Убрать анонимов из интернета в 2К-17. Эта информация заставила мои извилины работать в режиме 24 на 7. Что же будет, если в Ютьюбе запретят анонимов? пик Рашен Босс снимет бороду, и все поймут, что это обычный КВНщик из Самары Игорь Лавров. У меня yeah. будут только позитивные комментарии, а у Дмитрия Ларина их вообще не будет. Поживем, увидим. Но я, как дальновидный и законопослушный гражданин, обязан защитить себя прямо сейчас. Меня зовут Сергей Дружко. Мне 48 лет, я не рептилоид, люблю макароны и теории заговора. Я тоже люблю макароны. Теперь мое шоу в безопасности. Угадайте, кто я? Чтобы стать ведущим финансового передачи, нужно владеть навыками экономиста, журналиста и математика. Ведущему следующей рубрике хватило доступа в интернет. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск я начну с печальной новости. Мир простился со всеми любимым мемом Пеппы. Склоним же гаджеты и почтим память лягушонка минуты молчания. Ну, типа, что его никто не использует больше. Одним словом, потрачено, но Пеппа навсегда останется на наших стенах. К сожалению, легенды уходят, но мем-бизнес не стоит на месте. Студия Лев Шигинян, и это биржа Мемов. На минувшей неделе юзеры шерили по сети видос про заминированный тапок, который сгенерировал вокруг себя тонну мемосянов, чем обеспечил Заменитый себе тап. небывалый рост акций в русскоязычном сегменте интернет. На шкале Зашквара мы видим, как Тапок <с> открывался от своих алдовых конкурентов, оказавшись самым заметным мемом этой недели. Адмены МДК и ФОЧа подхватили актуалы, чего пользователи улолировали и с огромной радостью влепили мему с тапком в свои лукасы. Идем дальше овсянки вкладывала интернет-валюту вот в этих бесячих тпшек. Как говорится, от вида ненависти один лайк. Порщ запушил мем про майский холода и буквально заставил пользователей распотрошить свои кошельки с лайками. Другим новостям. Уникальные кадры прислали нам сотрудники паблика «ФОЧ». Мы видим, как админ, показывает, что админ сообщества показывает... не сообщество около завораживает. Это неокрепшая картинка, еще не знает сладкий вкус лайков, силу репостов и смысл кеков. Совсем скоро под ней появится первый коммент и, возможно, даже первый срач в ее жизни. На этом у меня все. С вами был Лев Шагинян и Биржа Мемов. И помните, Гру, без девочки, лула и кека есть, не груз. бывает чебурека. четкий крутить в руках. Как вы заметили, я не очень люблю общаться, но все-таки конкуренция и требовательные зрители просят от меня интервью, в котором раскрываются подробности жизни гостя. Посмотрев интервью Дудя, я взял единственную его фишку. Вопрос. Как я могу к вам обращаться? Хач или дневник? Давайте по имени Амиран. Здрасте. Вот это да. Здравствуйте, помогите мне раскрыться как интервьюеру. Я буду задавать вам вопросы, а пока вы отвечаете, я буду сидеть с очень серьезным заинтересованным видом. Хорошо? Начали. Зрители очень интересуют цифры, поэтому скажите, сколько у вас подписчиков? Почти 2 миллиона уже. Судя по всему, у Амирана тоже существует канал всего несколько недель. На этом интересующие зрители вопросы закончились. Теперь я у вас узнаю то, что интересует лично меня. Уважаемый Хач, какое прозвище у вас было в школе? Э, вы знаете, я не учился в школе. Я думал, он будет дольше отвечать. Почему вы так поздно добились успеха, только в 30 лет? Э, может, потому что не учился, не знаю. Не понимал, как достичь чего-то. Я в этом даже не сомневаюсь. Лайфхаки нужны для того, чтобы люди упрощали себе жизнь. Диайвай для того, чтобы делать все своими руками. Ваше шоу для кого? Для завистников? Для молодых ребят. 87% моей аудитории это мужчины. Теперь я разовью тему и задам под вопрос. Вы снимаете свое видео с друзьями. Не кажется ли вам, что это нечестно по отношению к тем, кто работает в одиночку, настраивает камеру, корректирует картинку, задает стандартные вопросы? Зато это проще, мы все разные и, соответственно, аудиторию разную заинтересованы. И ты? И что? <связано> Вы написали три книги. Пять. Вы написали пять книг. Вы хотя бы одну из них читали? <связано> Нет. <связано> Креативный ответ. А чем бы вы занимались, если бы все-таки не ваше шоу? Подписчики пишут, что я бы умер с голоду. Не расстраивайтесь. Спасибо. Не вам расстраиваться здесь. Кому? Не знаю. Вы были обязаны помочь мне, теперь я помогу вам. Дружко всегда платит свои долги. Как часто пишут в комментариях, за мной стоит власть. И если это действительно так, то я могу вам пригодиться. Сейчас я предлагаю вам ответить на несколько вопросов, которые помогут ускорить процесс получения гражданства. Круто. Это я называю миграционный ритуал. Миграционный? Закройте глаза. Откройте глаза. Мой друг-студент, он, пусто, в университете, а, занимается, б, учит, в, изучает, г, учится. Учит, изучает, учится. Ну, Второй вопрос. Он, пропуск. Математикой и другими предметами. А. Занимается. Б. Учит. В. Изучает. Г. Учится. <свят> а занимается, может? Третий вопрос. Вчера я со своей подругой А. посоветовала. Б. Показала. В. Рассказала. Г. Разговаривала. Можете даже не отвечать на этот вопрос, потому что я считаю, что интервью пора заканчивать. Я могу себе позволить уделять одной рубрике час эфирного времени, как делают мои коллеги интервьюеры. Это сейчас был камень не в огород Ксения Собчак, а Дудя. Ты не что происходит. Т. Уважение. Когда я скроллю видосы в трендах, я редко натыкаюсь на годный контент. Почему все так плохо? Потому что я выпускаю только одно видео в неделю, и оно по какому-то заговору креаторов Ютуба не держится на лидирующих позициях до следующего выпуска. Если эта ситуация не нравится мне, то представляю, как она раздражает их, моих подписчиков. Поэтому я решил... Максимизировать свое присутствие на данной платформе и разбить этот выпуск на четыре талантливые видео. Теперь понятно, почему несколько частей. Вам нужно обязательно посмотреть все части, чтобы собрать меня в трендах в полный рост. Будущее российского Ютуба в ваших руках. Я опять с каменным лицом в камеру смотрится Что, посмотрим и остальные три части или как? Я посмотрю. А, все. И сейчас мы посмотрим 4.1. Если вы смотрите это видео, значит мой план действует, и вам осталось посмотреть еще два. Make YouTube great again. Освоившись в российском интернете, я понял, что он напоминает мне очередь. Всем интересно, кто за кем стоит. За кем стоит. <свят> так, на этой неделе я наткнулся на занятную схему связи всех YouTube-блогеров между собой. Я должен заявить, что все, что показано на этой схеме, правда. Я действительно нахожусь на самой вершине. Эта схема оказалась очень полезной. Например, теперь я знаю, как зовут парня, который ведет биржу мемов. Я начал изучать этот вброс и пришел к выводу, что это не детально продуманная разоблачающая схема, а настольная игра, условия которой заключаются в том, что вам необходимо, не заморавшись в негодном контенте, пройти от самого низа до главного босса. Не того, который в середине схем, а до самого главного. И самый быстрый и правильный способ прохождения этой игры — только один. По прямой вверх. Схемы работают. На просторах интернета я частенько оказываюсь один на один с хейтерами. В виртуальном мире каждый может обидеть себя своими комментариями. Но мне стало интересно, будут ли обижаться на хейтеров в реальном мире. И мой товарищ вызвался мне помочь найти ответ на этот вопрос. Не реально на улице Москвы, чтобы проверить, как люди реагируют на хейтеров в реальной жизни Отписка Камеру купи и делать научить. Дизлайк Неинтересно Что несешь, мужик, да? Не <свят> Мы поняли, что быть хейтером в сети гораздо безопаснее Кирилл Лаврухин, специально дружку шел <свят> Смотрите мое следующее видео, потому что без живота в трендах мне будет тяжело. Без живота в трендах? Не понял. А, ну сейчас закончится. Ну и давайте здесь заодно еще две части сразу. Это третье видео четвертого выпуска Дружко Шоу. Когда в Ютубе появляется новый интересный блогер, то другие, менее новые и менее интересные блогеры пытаются похайпиться за его счет, просто снимая свою реакцию. Мне этот формат показался симпатичным, а так как на тебя себя я никого снимаю. не смотрю, то в этой части выпуска я решил сделать реакцию на самого себя. Давайте начнем. Мне лучше посмотреть третью часть четвертого выпуска «Дружко шоу». Признаюсь честно, я монетизирую свои видео и неплохо на этом зарабатываю. Но не всем удачу улыбается своей золотой ухмылкой. Популярный шведский блогер PewDiePie заработал всего 31 доллар с 2 миллионов просмотров. Сейчас начнется мистическая музыка. Я понимаю. Рекламодатель выгоднее рекламу. Его смотрит более платежеспособная аудитория. Ведь в апреле этого года пенсии повысили на полтора процента. И все это приводит к необратимым последствиям. Интернет-деятели по всему миру перестают верить в себя. Так, например, топовый видеоблогер Псай выложил два ролика подряд. Это да. Сам-то четыре видео выложил одновременно. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Это жест отчаяния. Если то же количество людей посмотрит вместо одного ролика два... Два раза больше денег. Это простая математика. А так ты в четыре раза больше получишь. Ну, смотри на самого себя. Ну что, мне понравилось, но есть такое ощущение, что конечные мысли не закончены. Возможно, ну это сделано для того чтобы все посмотрели четвертую часть. рискну предположить, что да. и опять завис. ну и тогда уже сразу на четвертую. вы перешли на четвертое видео. оно же является и последним. это означает, что вы очень целеустремленный. Либо безработный человек. В любом случае, у вас есть какая-то жизненная позиция. Я выбираю жить в кайф. Интернет обнажает даже самые темные уголки души. Как выяснилось, у некоторых душа спрятана в причинных местах. В Инстаграме набирает популярность акция Чики Exploits, которая призывает выкладывать фото своей пятой точки, тем самым делая мир счастливее. Узнав об этой новости, я провел несколько напряженных часов в поисках счастья, но вместо этого нашел другое. Холод, стыд и брызги от проезжающих машин. Но несмотря на весьма сомнительные акции в Инстаграм, эта социальная сеть показалась мне интересной. И я решил подробнее изучить кибернетический фотоальбом. Как оказалось, там много людей, которые используют эту сеть не по назначению. Одни из таких – ленивые инстаблогеры, которые пилят туда свои видосики хроном всего одну минуту и набирают миллионы просмотров. Это называется вайн. В своих вайнах они показывают забавные ситуации, которые случились с каждым из нас. Жиза. Жиза. С чего же так сильно орут в комментариях пользователи? К сожалению, посмотрев их видео, я себя не узнал. Поэтому я решил снять свой вайн с понятной жизненной ситуацией и моделями поведения в ней. Здравствуйте. И все, да? Отмечай троих друзей под видео. Дорогие зрители, вы очень непостоянны. То вам не нравится, что я проспойлерил фильм, то вы спрашиваете, почему не было спойлеров. Я долго думал, как поступить в этом выпуске и нащупал истину. Я расскажу вам, чего не будет в фильме Стражи Галактики 2. Ну и Кино чего не умер. Зеленая женщина и ее злая сестра не причинят друг другу вред, как бы вам ни казалось, что причинят. А отец главного героя окажется недобрым. Всего вам доброго. А то, что он недобр, спасибо за спойлер, бы. И продолжай сыграть в камеру, бы. Я закончится? Не все, да? Самое долгое по времени получилось. Разделить на несколько частей, чтобы добрать как можно больше просмотров. Да уж. До следующего видео.